Ну, это короткая приветственная речь. Я хотел лишь извиниться за телек на фоне. Просто у нашей Паши есть такие проблемы. Ну и из-за этого мы без конца сидели под телек. Ладно, ролик получился неплохим, так что желаю тебе удачного просмотра. Okay? парики fitting у него немного. Where's my за. Как что животных просто общаются как-то. Они нашли связь. Просто заебуша. Пролзай. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. хуйня. Ну, получается, что, он же не просто так стал оперативником, чтобы свергнуть вот такое вот реажение, где вот эту вот вашу Корелию, или Корею, я там не помню, что сказал. Он, короче, стал оперативником и носить маску. Он, короче, носил маску в детстве, чтобы не узнали в днём у Есть одна вот маленькая, лёгенькая просьба. Больше ничего не фантазируй. Я уже на него уже не ушёлся. Мне дебил Зуберсорта так и сказал. Ну, почитай личное дело, увидишь обратную историю. О, она ну персонажа за меня выбрала, круто. У тебя других нет. Но это уже совсем другая история. Вот она еще тебе оружие нормально давала, неси. Сразу со спином. где находится заряд. Вот и начало. А ты кто знает, может этот дед на самом деле медовик? Хотя ему вроде сколько, там 35-37. Ну, что ж. Блин, логично, он так и выглядит. Ну... Такой просто дряхлый дед, ель на ногах стоит, спецназером. бросил. На быстрый. Это же самый. Е -е -е -е, это был самый легкий раунд. Фу, давайте отпразднуем победу. Что? Ч? Че? Чем <социт> происходит? Я уже не менее сильно удивлен. Мы выиграли, еще даже не начав, так сказать, играть, и он убил его из невидимого пистолета. Зашибись. Два против пятерых. Я думаю, это будет легко. Да, очень. Я даже не вспотею. Набухну так слегка. И чай просто нас размотит. Возможно. Как бы это смешно не звучало, но они действительно нас размотали. Такая вот ирония вышла. Я увидел его за 3 секунды. Не реально нас на самом деле не просто вдвоем по позади него так ходят. С чего отступали? Это просто валяется, а ты как, нет, там никого не было. Посмотрели друг на друга так. Что ты купил? Там капкан, капкан, капкан. Норм же. Вещи не норм. Не понравилось. А я уже ушел. Че, тебе? Я тебя спортсмен у нас. Никого нет, я проверил. Вот тут, короче, вот тут есть. Да, да, да. Вон там, вон там н а -а -а. яндек заходи нашел ну блин я опять выбежал просто не нафиг вас обнаружили там э -э им не знаю как Или. это называется да? короче флешки кидают воно гораздо раз О, ну, клево ты можешь нам да. ты просто это сказала, после этого сразу же кинули sí, может... да ну я не хочу там воевать а чё а мо. чё хащава так сломала сложно и у них тут что? Лошади, Боже, он делает? Какой-то оперативник. Ей достаточно носка, да, Настя? Коста носок на башке дает не сил. Да, тут уже сидит рядом. Такая тарахка не жила. У вас там ули походу, да? Да. Расстались ботов. С натяну не вобить, блин. А-та. Ну все, мы проиграли, если Гена сейчас. Короче, короче, Гена не убивай никого, ты должен схватить заложника. Да, тут у заложника двое. Я точно она подсадится просто все доступные камеры дроны все под столом под этим спортом ты гений так то я бы его убил у пацана пинг 1085 был Не невероятно я перевернула у меня взрыв пакетов нет взрывайте как то лучше обваживать и ой Ничего не ветрет, Где он вообще? Меня буквально пингануло. Тоже умер. Бедная Настя. Давай, паренек в очках, в бой! еще меня просто этот прикольно <смех> <смех> я возьму деактиватор чтобы было я ничего не возьму чтобы не было отдай деактиватор <смех> <смех> ты видишь Май. моего обиженного бюрда он недоволен тем что ты ему не дал деактиватор <смех> Вообще кто кто там в капкан попал? А, Начни ноги. Неожиданно. А. Грубо паралив. Грубо упал. Да да ну да фиг. Что это за число? Так удобно там рвисел. Еще не попал в капкан и не пострадал. Уставаешь Меня убили. Красавая. Убили свои, причем. вижу. <сёк> <сёк> <сёк> Это речь тоже не будет шибкой длинной. Я лишь хотел тебя поблагодарить за то, что ты досмотрел видео до самого конца. Надеюсь, ты поддержишь меня лайком и подпиской. Это достаточно неплохой стимул монтажировать новые видео. Ну, а я думаю, пойду продолжу заниматься своими делами, а тебе пожелаю удачного дня и хорошего настроения.